Друзья, у нас новая раздача от Waker Gang. Общий пул раздаваемых токенов 60 тысяч монет. Раздаю через Telegram бот, Ссылка на него и полная инструкция у меня в Telegram канале. Ссылка на Telegram в описании под видео. Что необходимо сделать? Стартуем бота. Проходим капчу. Жмем Join AirDrop. Подписываемся в Telegram группу. Важно, там кнопка «Я не бот». Дальше подписываемся на Twitter, делаем ретвит со своим комментарием, ну и можно еще добавить теги трех друзей. Это все я добавил вверху и внизу. Как выполнили, жмем Submit Details, указываем Telegram username символом собака, ссылка на ваш Twitter и адрес кошелька BIP20, то есть Metamask. Сеть Binance Smart Chain. Подписываемся. Еще один Telegram. Указываем свой юзернейм. Символ собака. Готово. Босс вам дает реферальную ссылку. Можете приглашать друзей. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.